Угу. Мои мастера. Угу. Сколько тебе лет? Восемь. Угу. Что нового полезного для тебя было на курсах? Занятие моего мастера. Угу. Запомнила что-нибудь? Ну, не стесняйся, -то. Татьяна Сергеевна не обижала тебя, хорошо с тобой занималась. Все у тебя получалось, Татьяна Сергеевна? Ну, хорошо. Кому-нибудь посоветовал бы приходить на эти курсы? или? Еще нет. Еще нет, ты бы сам посоветовал? Угу. Ну, ладно, давай тогда у мамы спросим, чтобы ты не стеснялся. Как вам наблюдалось с процессом? Все было замечательно, тренеры у нас просто замечательные, рекомендации все отличались. Работу сработали. Угу. С, угу. ну, с ребенком занимался с удовольствием. Конечно, посоветовали. Угу. Ну, для вас э, виден результат сейчас? Да, результат виден. Угу. Хорошо.